здесь на этой площадке обратите внимание еще раз я буду может быть несколько раз повторюсь эту площадку мы рассматриваем не как сетевой маркетинг а как реальный бизнес в интернете все наши действия вся, вся наша работа будет привязана именно к этому слову бизнес И вы поймете почему я так говорю значит смотрите мы начинаем с чистого листа я специально включу сейчас экран почему-то не включается Сейчас, секундочку ладно, хорошо, пускай будет эта картинка представьте, что здесь нет на этой площадке ни одного человека да, для начала я обязательно должен сказать что по маркетингу этой площадки мы входим сюда на сумму 0,06 биткоинов и получаем при полном закрытии вот, эти, вот этого треугольника, я называю почему-то треугольником это все, да, и ну, в будущем это будет как бы термин проще понимать. Треугольник, при закрытии этой площадки, этого треугольника, каждый человек, выше стоящий вот, вот это место, этот вот, аккаунт, получает с нижнего ряда 16 16 человек. По 006, то есть вход 006 биткоина, выход 0096. Надо понимать, что мы получаем 16 раз больше вложенной суммы. Но это по маркетингу. Теперь, как мы работаем? Начинаем, что здесь, начинаем с того, что здесь никого нет. Пришел первый человек и приглашает первого приглашенного. Вдвоем они приглашают, неважно кто пригласил, этот человек или этот регистрируем всех по этой ссылке по верхней. Вдвоем они пригласили третьего человека. Регистрируя по этой ссылке, люди становятся у нас слева направо, автоматически снизу, снизу, слева направо и пошло без пробелов. То есть ни, вот эта линейка нижняя, она заполняется без пробелов. Регистрируемся только по одной ссылке. Втроем мы приглашаем четвертого человека, Четвертого мы приглашаем пятого, и все идут по этой ссылке. Здесь нет твоих, моих. Общий бизнес. Именно здесь у нас общий бизнес. Как только у нас заполнилась полностью вся эта площадка, верхний аккаунт получает 0,096 а, Биткоинов. В этом моменте человек, который получил деньги, он прекрасно понимает, что при построении площадки ему помогала вся команда. Общими усилиями строили его бизнес. Значит, он благодарность, называйте как, как, как угодно, благотворительность или подарок. Он делает обязательно, делает подарок всей команде. То есть ставит первое место вот сюда, по нижним человеком заходит, ставит одно место, подарочное, у кого-то включил микрофон. Ставит подарочное место. И свое место, за свои же деньги, еще одно место себе берет. То есть два, два аккаунта занимает нижний ряд. Теперь смотрите, что получается дальше. Мы все регистрировались по этой ссылке. Теперь, для того, чтобы получить деньги с этого подарочного места, всей командой регистрируем людей, новичков, всех новых людей, по ссылке подарочного места. Оно всегда будет выглядеть, как вот этот значок. Всех людей зарегистрировали. Вот сейчас, в данный момент, это на экране наше подарочное место. Мы его закрываем новичками, новыми людьми. И теперь за эти деньги, здесь деньги, здесь 0,096, мы регистрируем всех тех, кто стоит у нас наверху. Те, кто зашел. То есть берем, это место не считается, а считается от первого человека 16 человек, которые стоят в ряд. Здесь, конечно, 20 человек, но мы берем только 16 человек, поскольку здесь подарочно, значит, вот так захватываем еще человека. И этих людей проплачиваем этими деньгами, проплачиваем людей и ставим их вниз. Вот эта операция у нас, проплата этих людей этими деньгами, занимает очень короткое время. То есть 15-20 минут. Но технику я позже расскажу. Это придает нам большую скорость. Закрывая нижнюю нитью этими людьми. Дальше происходит следующее. Этот человек, крайний человек, выходит у нас на вознаграждение. И делает то же самое. Покупает подарочное место. Оно становится здесь с краю, с самого края. И дает себе место еще одно. Одно, два, три. Это не важно совершенно. Я потом опять об этом скажу. Совершенно немало. Никак не нарушится наш стой, и математика здесь ни при чем вообще. Дальше будет происходить то же самое. Мы заполняем это подарочный треугольник, подарочное место, заполняем новыми людьми. Людьми с деньгами, которые приходят, проплачивают свои места. Берем это деньги этого подарочного места, эти деньги, и на второй круг, как мы сами пошли на второй круг, проплачиваем вот этих людей. Вот этих людей. Второй раз. То есть они уже спаят у нас, и мы их поплатим второй раз. Дальше происходит то же самое. Следующий человек выходит, этими местами мы проплатили, выходит следующий человек. Он берет подарочное место, и еще свои места берет. Опять заполняем по этой реферальной ссылке. Заполнили, берем деньги, проплачиваем этот треугольник. Тех людей на второй круг ставим. Они же, эти люди, заполняют нашу линейку. Причем с большой скоростью. Теперь смотрите, что происходит по э, выплатам, как мы получаем выплаты. Здесь рассчитать все можно очень просто. Заполнив подарочное место, мы ставим 16 человек. То есть люди идут, получают деньги этот человек и частично переходит на этого человека. Дальше заполня заполняется этот человек, он идет на выплату. То есть Скорость выхода каждого места зависит от скорости заполнения вот этого подарочного места. С какой скоростью будут заполняться эти места? Нас сейчас, предположим, здесь 20 человек. Мы заполняем одно место. Как только мы его заполнили, команда растет с геометрической прогрессией. То есть нас уже 40 человек. Это место будет заполнять уже команда с количеством 40 человек. Следующее место заполняется с командой 60 человек. Следующее место, соответственно, 80 и 100 человек. При количестве, чем больше в команде появляется новых людей, тем больше, тем время выбор сокращается. И это можно спокойно рассчитать. То есть заполнили за неделю, через неделю получится этот человек выпадом. Заполнили за два дня этот человек получит через два дня, заполнили за один день, этот человек приходит через, один, через день получает выплату. То есть, смотрите, как можно посчитать. Как, чем больше у нас будет в команде людей, скажем, 500 человек, возьмем сумму 500 человек, а 20 человек вот в этом треугольнике, они не изменяются, никак не меняются. То есть, чем больше людей, тем быстрее будет заполняться вот этот треугольник будет с каждым месяцем у нас будет доходить до того, что эти треугольники будут заполняться каждый день. То каждый день будут заполняться по 5, по 6, по 10 треугольников. То есть, чем больше людей, тем больше людей будет выходить на выплату. В день будут выходить по 2, по 3, по 5, по 10 человек в день. Будут выходить на выплату. Вот здесь можно спокойно посчитать. Каждый сядет сам спокойно для себя посчитает. Для чего это я говорю? Для того, чтобы люди понимали, что мы все верхние люди, кто стоят наверху, почему называется «вертушка», переходим вниз. И наши, если здесь мы получили через месяц, каждый человек получил через месяц выплату, то он опускается вниз и опять через месяц будет получать. Через месяц 100%. Но если подавшие места будут захватываться быстрее, значит он будет получать через неделю через два через дня, через три дня, будет зависеть от скорости заполнения. Теперь по поводу, еще того, по поводу денег. Вход у нас 0,06 и у многих людей не хватает, допустим, на полный аккаунт. Для этого у нас есть такой есть сборник. Мы делаем сборники, сборник из пяти человек, чтобы люди не пугались, что человек не нашел такую сумму, и он не сможет войти. Опять же, эти сборники мы делаем, не каждый человек, имея сумму, допустим, там одну пятую часть, он не может пригласить этих пятерых. Эти пять человек мы опять же собираем полностью всей командой. У кого все созвания сейчас мы выставляем список, видим списки, собрали пять человек, поставили один аккаунт. Как только он выходит на вознаграждение этот аккаунт, в этот же день он разделить деньги на каждого члена этого сборника. То есть каждый получает сумму денег, которая хватает для покупки основного места уже, полная сумма основного места, покупает подарочное место и еще может взять себе один аккаунт. Это уже по желанию. Он может сразу два аккаунта взять, либо вывести эти деньги. Это его уже выбор каждого человека. То есть денег хватает на три аккаунта. Одно подарочное и два аккаунта полных мест. Вот так у нас работают сборники. И причем вот эти сборники со второго круга дают нам очень большую скорость. Они рассыпаются на 15, один сборник рассыпается на 15 мест. Вы представьте себе, мы закрыли подарочное место, поставили 16 человек в и тут же поставили 15 человек. Это у нас уже не один будет человек, а может выйти даже три человека, сразу на деньги. То есть опять же скорость увеличивается. Почему я всегда говорю, что вот надо относиться э, к этой программе как к бизнесу и не как к сетевому маркетингу? Потому что смотрите, каждый человек понимает. Я хочу, например, получить э, деньги не раз в месяц получать, а три-четыре раза в месяц получать. И плюс ко всему я очень хочу построить свою первую линию своей компании. Я хочу первую, чем больше первая линейка, чем больше денег будет в, первой, в моем проекте в основном. И также у каждого. Поэтому я буду прикладывать все силы для того, чтобы каждый день приглашать хотя бы одного человека. Хотя бы одного человека. Вот представьте себе, 20 человек в день пригласили по одному человеку. За день у нас закрылся сборник. Вернее, не сборник, а подарочное место. За день. За день вышел один человек. Если два человека будем приглашать, то сборник будет закрываться намного быстрее. И чем больше, опять же, я повторюсь, чем больше у нас людей, тем больше быстрее мы не одно будем закрывать в день место, а два, три, четыре пять. пять, пять четыре места закрылось, предположим, под одним треугольником. Четыре места закрылось. Это значит, 4 четыре человека вышли на деньги. Значит, следует 16 человек выйдет через неделю. Вот это самое главное нужно понимать. И поэтому здесь никаких обид не будет уже, что кто-то не пригласил никого, а кто-то пригласил еще много таких моментов положительных. Смотрите, вот многие люди при, при командной работе ну, работают человеческие факторы. Каждый человек, мы работаем в соцсетях, кто-то по холодному, кто-то по теплому контакту. Сегодня один человек может привести 10 человек, завтра этот же человек не приведет никого, может не привести даже 2-3-4 дня. Ну а потом, начиная работать активно, он приведет через неделю еще 8 или 2 человека. А в это время команда ставит опять же людей. Он не, он не тормозит и не ком команду. И команда его, ему ставит людей. На следующей неделе... Другой человек пригласит одного, а через два дня он пригласит десять. То есть перепады вот этих приглашений, они никак не будут влиять на заполнение линейки. Если, если будет работать один человек самостоятельно, он может один раз закрыть, если активно поработает, вот этот преугольник. И все, на второй круге он уже остановится или не пойдет на второй круг, потому что знает, что один он не потянет. Либо он просто зайдет на второй круг и пригласит двоих, и все, и станет. Получится стопор, как по всем проектам, по всем компаниям. Везде в сетевых маркетингах идет стопор. Да, и вот по, работая здесь, вот в этой вертушке, мы из для чего ее сделали? Для того, чтобы идти в основные проекты. У нас мы в основной проект, получается так, что мы в основной проект не тратим сил и время на приглашение своих людей они отсюда переливаются самостоятельно туда. То есть каждый человек, когда приглашает свою, своих людей, он с ними отдельно работает по маркетингу той компании, куда он их ведет. Отдельно работает. Мы никак не, на школах не, не говорим о своих компаниях, не проводим маркетинги. Это отдельная тема. Но она касается нашей, нашего бизнеса, нашей вертушки, только тем, что каждый человек заинтересован свой бизнес построить, в своей компании, как можно быстрее и как можно больше подписать туда людей. И, а вот тут уже работает сетевая, сетевой маркетинг. Обучить своих людей, которых он лично пригласил, то, чтобы они то же самое делали, активно приглашали людей сюда, где условия для приглашения намного лучше и эффективнее, чем вот условия, когда вы работаете в сетевой компании по... По стратегии сетевика. Пригласи двоих, обучи их. И, ну, где я уже повторяюсь, где получается у нас стопов всегда. Двое Двоих пригласил, а третий не пришел. И третий не мог пригласить никого. И получились тормоза. Все, человека, люди побежали по разным проектам. Но об этом не будем говорить. Здесь у нас такого не будет никогда. Потому что здесь всегда мы будем идти вниз и опять работать, разноситься, еще раз говорю, как к бизнесу, а не как к сетевым компаниям. Что такое бизнес? Бизнес, чем больше человек продал, тем больше он заработал. Мы продаем здесь, меняем рубли на биткоин, продаем биткоин людям и продаем информацию. Информацию о нашем, именно о нашем проекте. Я думаю, что люди, которые уже настрадались в своих компаниях и в своих, в своих, в своих приглашалках, уже устают от этого приглашения. Я думаю, любому человеку понравится эта идея, и он заинтересуется, что при, реально, при реальной работе команды, человек даже, который... Вот почему люди не умеют приглашать? Потому что им нечего сказать, нечего преподнести. Одно и то же, люди говорят, их уже слушать не хотят. Зайди ко мне в проект и пригласи двоих. Одно и то же, везде, во всех проектах, какой бы золотой проект не был. Эту информацию уже люди слушать не хотят. Им не интересно, поэтому приглашать очень тяжело. Когда вы даете новую информацию человеку, что смотри, как у нас интересно здесь идет, и плюс ко всему, через некоторое время мы будем показывать реальный результат, и человек правду будет говорить, смотри, при нашей работе я не успел построить команду из 20 человек, я пригласил всего 8, а я уже получил две выплаты. Одну свою, одну подарочную, а выплаты неплохие. Еще маленький момент тоже остановлюсь, хочу остановиться на нем. Бывают такие вопросы, у людей есть сомнения. А биткоин у нас сейчас поднимается, в цене будет расти и расти с космической скоростью, да, и предположим, вход будет 30 тысяч в рублях, если, да, и там, ну, остается он 0.06, но в рублях он будет стоить, там, в 5 раз дороже, будет стоить 30 тысяч. Найдут ли люди такие деньги? Когда человек знает точно сроки выплат, точно знает, он уверен, что он через две недели получит, если 30 тысяч вход, то значит и на выходе он получит 300 тысяч. Это хорошая сумма денег. И любому человеку нужны такие деньги. И найти 30 тысяч на две недели любой человек найдет. Поэтому в этом направлении тормозов опять не будет. Вот я всегда, когда думаю от нашей стратегии, всегда ищу, сам ищу подводные камни и не могу их найти. Нахожу только плюсы. В принципе, я вот все, что хотел, я все постарался в короткий срок все это выложить. Да? Если, если что-то не успел сказать или что-то добавить, хотел добавить. Словно в следующей школе я обязательно этот вопрос повторю. Но самое главное, я сказал, самое главное, это три вещи. При командной работе мы всегда, каждый человек из нашей команды, каждый любой человек новичок, не останется без, без зарплаты, без выхода на, на деньги. Ни один человек не получит, не получится в пустоте. Каждый человек получит свою зарплату. При такой командной работе, при отношении к делу, как к бизнесу. Скорость наша будет развиваться каждый день. Чем, самое интересное здесь, я не знаю, как рассчитать это математически, но э, чисто психологически и как по построению команды. Чем больше людей, тем быстрее закрываться будут наш, наши подарочные места. Чем быстрее закрываться будут линейка, тем быстрее люди будут идти на выплату. Опять же повторюсь, рассчитать очень просто. Закрылась подарочный треугольник, один человек уходит на, на деньги. Моментально. Ну, в принципе, все, на этом я заканчиваю. А теперь наша встреча переходит в дружескую беседу. Слушаю вопросы, включайте микрофон.